Построим угол в 70 градусов. Наложим транспортир на лист бумаги. Сначала отметим вершину угла. Она должна располагаться в центре транспортира. Найдем на шкале начало отсчета метку 0 и отметим там точку. Эта точка лежит на одной из сторон угла. Найдем на шкале метку 70 и отметим там еще одну точку. Она лежит на второй стороне угла. Отложим транспортир и проведем два луча с началом в вершине угла, проходящие через отмеченные точки. Построенный угол равен 70 градусам.